Всем привет, ребятишки. Ну, мне прям вот смешно маленечко становится. Сейчас вот расскажу такую ситуацию. Ну, маленечко отклонюсь от темы. Тема сегодня у нас будет по поводу кушания еды. Именно хлебобулочных изделий. Короче, я думаю, многие знаете вот такую вот фигню. В интернете есть и программка такая, чат-рулетка. Ну, в ней там очень много народу сидит. Вот именно, допустим, выбираешь страну. И вот, допустим, по России там или во всем мире, вот обычно я захожу, там бывает 100 тысяч человек сидит онлайн. И рандомно, вот допустим, начинаешь с кем-то общаться, рандомно тебе интернет выдает именно какого-нибудь человека. Ты кого захочешь, того не найдешь, человека этого. Конкретно поиска нету, вот он автоматически просто дает кого-нибудь, собеседника, любого собеседника вообще. Это просто рулетка. Вот представляете, друзья? Зашел я, короче, смотрю человек, но ну, он пролистался автоматически, видать, беседовать не захотел. И второй человек у меня угадал. Смотрит на меня лицо. Я говорю, привет. Я говорю, как дела по коронавирусу. Тот такой смотрит? Смотрит такой. О. И начинает называть мое имя и фамилию. Но я такой думаю, да, нифига себе. А я походу привязал к Фейсбуку эту программку. И думаю, высвечивается мое имя, фамилия. Ну, думаю, такое, ну да, типа такое. Сам думаю про Facebook, думаю, так, дофига кто узнает, кто я. И это... Потом такой он начинает говорить, мышь... Я говорю, а ты кто такой, типа, ну, горая? Так мы с тобой, говорит, служили. Но я смотрю на лицо, вообще и понять не могу, что за фигня, что за человек. Вспомнить не могу. Начинает говорить не роту. Тут мне вообще не до смеха становится. Я начинаю понимать, что он знает мою роту. Откуда вы? Думаю... В социальной сети там у меня не написано. Ладно, короче. Потом такое мне начинает говорить фамилия. Но не свое Я говорю, да это не ты, чё гонишь? Но в итоге я присматриваюсь, что то такое, маленечко, чуть-чуть подумал Я говорю, Макс, ты что ли? И представляете, да, оказался человек с моей роты, но не моего призыва на полгода младше, короче. 13 лет меня не видел, даже 14 получается. И... Мы нашлись, ну просто вот встретились в чате рулетка. Вот представляете, какая вот фигня бывает, друзья. Ладно, ну вот эта тема ушла. А сейчас которая тема? Вот я сейчас просто сел чай попить уже второй день подряд. Вчера, в общем-то, я сел, короче, пить с булочкой. Булочка называлась «Фантазия». Но я не знаю, у поваров, наверное, офигеть какая фантазия была. И они нафантазировали и решили сделать так, чтобы у нее в этой булочке были сантиметров по 10 волосы прямо такие. прям такие светлые, прямо русые волосы прямо такие. Но я не знаю, с ними, наверное, очень вкусно есть. И как бы вот булочку так я зажувал вообще классно, короче. Половину булочки съел, представляете, друзья? И в конце я уже, можно сказать, обнаружил, что там волосина вот эта. Ну... Я обрезгливый человек, но как бы я сдержался. Унес я эту булочку, отдал. Представляете, друзья, ворон... в одну воронку снаряд не падает два раза. Но думаю, хрен с вами буду я ваши булочки брать. Пришел сегодня в магазин, взял я пирожки. Взял вот пирожки вот такие вот, но не буду говорить, где я нахожусь. Вот взял вот этот вот пирожок с ливером, два штуки таких взял, и один взял с капустой. Думаю, а с капустой я вообще не ем пироги, тем более магазинские. Домашние я их, можно сказать, не ем. Ну, тут решился с капустой взять. Думаю, попробую, вкусный, невкусный. У меня обычно капуста должна быть там, которая маринованная, вот такую я могу есть. А свежая у меня потом почему-то желудок начинает мозг парить. Ну и взял я сегодня этот пирожок. Ну что вы представляете? Нагрелось я кофе, налил кофе, заварил кофе. Беру этот пирожок с капустой, откусываю. Только жевать. И пирожок такой оттягивает арта и смотрю. Там вот такая волосина черная торчит, ребята. Вот представляете? Я вообще в ахуе был, извиняюсь за это слово. Я сказал: да ну нахуй! Да такого быть не может. И пошел в магазин, ребята, отдал эту булочку. И представляете, это был черный волос, а там два пекаря работают. Вот представляете, ребята, сколько они могли напексти таких вот волосатых булочек. Я не представляю, если бы был. Булочка фантазия, то этот пирожок я не знаю, как называть можно. Хачан волосатый. Всем пока, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.